и тот, кто раньше с нею был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню, я был не пьяный, когда ж я уходить решила, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решила, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. И тот, кто раньше с ней был, меня, как видно, не забыл. И как-то осень, и как-то осень. Иду с дружком, ближу стоят, они стояли, молча в ряд, они стояли, молча в ряд, Их было 8. Иду с дружком, ближу стоят, они стояли, молча в ряд, они стояли, молча в ряд, Их было восемь.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 тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил вполне серьезно, вполне серьезно, Некто-то на плечи повис, Валюха, крикнул, берегись, Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Не на плечи повис, Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. 8 восемь один ответ в тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся. Врач резал доли по берег. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Врач доли по Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Разлука мигом пронеслась, она меня не дождалась, Но я прощаю, ее прощаю, того, что раньше с ней был, его, конечно, не забыл, Его, конечно, не забыл, я повстречаю, того, кто раньше с ней был, его, конечно, не забыл, Его, конечно, не забыл.